Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София. Мы продолжаем пытаться разгадать вот это вот. Смотри, что у нас есть. У нас получается копы... Так, нет, стоп. У нас получается, что если таблетки помогают торпу ходить? Ведь таблетки, препараты Митчелла помогают преодолеть физические ограничения, правильно? Неправильно. Хорошо. Что если таблетки помогают ходить... Над столе Торпа стоит пузырек с таблетками. Нет. А если помогает Торпу ходить. При этом как бы копы нашли рядом с дверью. Агил говорит, кто-то вырубил его и оставил прямо у входа в подвал. Так. Что если Торп замешан в делишках Митчела? Ну-ка, Манай, жди. Спэм обвиняет во всем хирурга и с данным старого друга. Один из боевых товарищей нет. Так, что-то тут не так, смотри. Таблетки помогают ходить. Нашли коня. Конь говорит, что его вырубили. Препараты Митчелла? Нет. Ладно. Тут же у нас Сейчас давайте мы еще что-нибудь посмотрим. Хотя нам уже доступна какая-то дедукция. Тревоклуб будет так, так, так, так, так. 275 минут. Мм. Главный приз Тимати у Кажется, я теперь кое-что поняла. Лучше не буду им пользоваться. Он может быть подключен к панели настойки администратора. Кажется, теперь до меня дошло, мать его. Так, сейчас. Так. А -а -а -а, сейчас Рендал Али убил снайпер. Торб держит в ящике стола пистолет. Нет, хорошо. А -а -а, Препарату Мичела помогает. Так, так, так, так, так. -так. Так, подожди, а, а что если таблетки помогают Торпу ходить и Рэндалла Ли убил снайпер? Препараты Митчелл помогают, физические ограничения. Нет, так. Увиняет во всем хирурга, их данным дорогого друга, старого друга. Что если таблетки Дана помогают дня? Так, хирурга. Ренда Ли убил снайпер. Нет? Да что ж такое? Подожди. Гилла нашли. Кто-то держит пистолет. Копы нашли коня. Нет? Блин! Но одна из его сильных сторон ⁇ точность броска. Я заслужил прозвище Железнорукий. Я бросал меч со скоростью. Летел куда хотел. Мой тренер великий Джеффри Сакс. И я тренировался в Перл-Харбор. Я немедленно пошел служить пулеметчиком на трехместном самолете. Когда в бою я потерялся служивца, серьезную травму, я попросил меня перевести. Я стал снайпером. Я знаю, не стоит этого говорить, но я был одним из лучших во И все благодаря моей меткости. Нет, все благодаря Джеффри Саксу. Интересно, сколько американцев спас он моей рукой. После этих слов Тим Торп едва не плачет и просит меня сделать перерыв. Я был шокирован, когда увидел, как спортсмены солдат, мужчина, меткости и умение которого принесли и прозвище хирург среди его братьев по оружию, не может быть. То есть это же наверняка совпадение, но нет. За точность Торпа прозвали хирургом. Кстати, сейчас я кучу себе. Епта! Блин, надо, наверное, ещ походить чуть-чуть. Так. Э, за точность его проразвали, пхеру Спэну обвинял. Да? Держи ящики стала. Вот, а, Рандала убил. Убил. Что? Нет? Так, его прозвали хирургом. Убил снайпер. Помогает преодолеть физические ограничения. Ладно, что если таблетки помогают ему ходить? Торп был снайпером и что себя прозвали хирургом. Рандалали убил снайпер. Да! Ура! Но, конечно, это был не Митчел и не Гилл. Это Торп подстрелил Рэндалла в больнице. Прекрасно. Так. Алло. Рэндали. А может, уже? Рэндалла убил Торп. Так. Убил торп. Торп замешан в делишках Митчелла. Убил торп. Давай так. Теперь с конем давай. Так, подожди. Убил торп. Ч, нет? Спыну обвинять во всем хирурга. Да да поднимись -то. Нет? Так, хирурга. Заточились хирургом. Да, Ю-мое! Вот оно. За всей этой операцией с медикаментами стоит торп. Все сходится, но я как на его слышу голос Смирнова, который говорит, что у меня нет убедительных доказательств. А что если устроить ловушку для торпа? Но как? -у -у -у. Так, значит, надо заманить его в ловушку. Это определенно точно. Это Торп организовал снабжение спортсменов допингом. Так, у него есть. Стой, пистолет Заманить в ловушку Что из таблиц помогает ему ходить? Ха. Если я положу пистолет торпа наверх, чтобы он смог достать его, только встав с кресла Шоу начинается. Мне нужны только зрители и немного терпения. Это что сейчас будет? Хватит. Да. Ты что не знаешь, с кем связался, салага? С глупым львом. на корабле? Хочешь пойти на кормакула? О, Блэксетт. Простите, что заставил вас ждать. Джон. Понимаете, у нас тут на корабле бунт, так что... Хватит! А, вот, видите, что... Глаза у него красненькие. Торпеть. Ладно, рулевой, быстро, в каюту, вперед! Есть Проходите капитан. Джоли, проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Глаза у него красненькие, смотри-ка! Ах ты, засрань. Ну такие, розоватые. Милая, подожди меня в приемной, пожалуйста. Но... Я буду через минуту. Думаю, ты уже и так настрадалась. Ладно. И подумай, где бы тебе хотелось пообедать сегодня. Типа кадрить ее пытается, что ли, не пойму. А там Смирнов стоит, его поймал. Я не собираюсь платить вам за раскрытие дела. Видишь все, я думаю, вы человек слова справедливо, если учесть, что я его не раскрыл. Ну, давайте справедливо, если учесть, справедливо. Я... я ведь его не раскрыл. Ха -ха -ха. Нет, вы меня не поняли. Вы получите каждый цент, о котором мы договаривались, и даже больше. Но не потому, что вы раскрыли дело а из-за нее. Два дня назад она хотела совсем покончить, бросить колледж, продать клуб. Слишком много ран на сердце. Но благодаря вашей прекрасной работе они заживают. Ну, может быть, не полностью. Нужно время, чтобы справиться со всем этим. Зато благодаря вам Соня снова хочет быть счастливой. У нее есть надежда. Я помогу ей сделать клуб Дана лучшим в городе. Кто бы мог подумать, правда? Похоже, смерть Дана стала ее удачей. Так, я рад за Соню. Я рад за нее. Она многое пережила, и, честно говоря, я не думал, что она справится. Ну, она пока не справилась, но со временем справится. Впрочем, вернемся к делу. Все те люди, с кем вам пришлось столкнуться, Гил, немецкий доктор, даже Митчелл, ха, его бы я в жизни не заподозрил. Это Они что-нибудь что сказали? Почему они это делали? Они не упоминали сообщников. Только Рэндал Ли спэну упоминал какого-то хирурга. Они никого не упоминали. Спэну упоминал какого-то хирурга. Они упоминали какого-то хирурга. Хирурга, у вас есть предположение, кто это? Обмануть торпа! Я уверен, для вас это не сюрприз, но это сам Митчелл. Вообще-то это вы мне подсказали, когда сказали, что он был врачом. Ну да, само собой. Я рад, что смог помочь, хотя э, речь идет не только о моем отношении к Джо и Сони. Это Кошки испытание львы. задело и меня самого. А, не сомневаюсь, и когда бы не подумал, о чем бы. Я не понимаю, что вы хотите сказать? Спорт – это мой хлеб. Знаете, сколько вовлеченных спортсменов заключили со мной договоры? Как вы узнали? Что? А, погодите, вам сказала Соня. Да, конечно, мне сказала Соня. Забавно. А ведь Соня я не говорил. Так вы знаете, сколько вовлеченных спортсменов заключили со мной договоры? Могу представить. Думаю, догадываюсь. Пока пишут только о трупах, найденных в доках и подпольной лаборатории. Никто не упоминает спортсменов. Но если поползут слухи, будущее моего агентства окажется под угрозой. Не говоря уже про будущее Сони и ее клуба. Могу ли я попросить вас быть благоразумным? За это придется заплатить ваше будущее уже под угрозой. Ваше будущее уже под угрозой. Мне очень жаль это говорить, но ваше будущее уже под угрозой. О чем это вы? Ну давайте обвинить торпа, давай уже. Я Пой. был с вами не до конца честен. Я знаю, что хирург это вы. Мне один журналист рассказал. Понимаете? Опа, опа, что-то замялся, что-то замялся. Я, я уверен, что у вас самые добрые намерения, но вы ошибаетесь. С чего вы это взяли? Уверен, все можно объяснить. Я знаю, что Митчел давал их вам. Вы приказали убить Джудана. Я знаю, что это вы убили Рэндалла Ли. Ну давайте, вы прика. Так, я знаю, что вы убили Рэндалла Ли. Давайте с этого... Я знаю, что вы были высококвалифицированным снайпером. И я думаю, что именно вы застрелили в больнице Рэндалли. Вы меня вообще видели, Блэксет? Как У -у -у. я мог это сделать? Я знаю, что Мичел давал их вам. Не отрицайте. Я знаю, что Мичел давал их вам. Ха -ха. Люди видят инвалидное кресло и думают, бедняга ходить не может. Но это далеко не все. Иногда из-за боли я не могу спать ночами. Это не объясняет того, почему вы не сказали о препаратах мне. Я нанял вас, чтобы вы расследовали это чертово дело. Считаете, что убийцы так поступают? Вы меня наняли, потому что считали, что я обвиню Бобби Еля и брошу дело. Но как только я понял, что дело не чисто, вы тут же послали Рэндала Ли и Гила меня запугать. А когда не получилось, вы приказали Ли меня убрать. А вы из тех... Кто не отпускает схваченную добычу, не так ли? Так, никогда. Это смотря какая добыча. Вы и сами это знаете, как никто. Думаю, я хорошо дал это понять. А я думаю, он за стволом полез. Я уже думаю, ну давай, давай, сукин сын. Сожри таблетки и вставай. Поставьте себя на мое место. Вы многообещающий футболист, который только что вернулся с войны, но вы все еще никто. Человек, которого вы спасли, добродушно открывает вам двери. Этот человек пока не отошел от смерти жены. Днями он работает в клубе, а ночами пьет, чтобы заснуть. И растить его дочь приходится вам. Вы дарите ей ее первые счеты. Вы убеждаете ее продолжить обучение. Вы утешаете ее, когда она скучает по матери и отцу. Между тем, ваша спортивная карьера набирает обороты. Жизнь прекрасна. И вдруг однажды, как гром среди ясного неба, вы становитесь инвалидом. Старый друг Митчелл говорит, кто вам может помочь. Один немецкий врач. Его препараты помогают не сразу, но творят чудеса. Вы начинаете ходить совсем недалеко, но это недалеко. С каждым разом становится все дальше. А эти препараты совсем недешевы. Вы должны найти какой-то способ за них платить, понимаете? Mm. Так, вы начали продавать препараты спортсменам, вы открыли рекламное агентство. Я думаю, что он открыл э, рекламу... Ну, продавать препарат спортсменам, да? И вы начали продавать препараты спортсменам. А потом решили открыть рекламное агентство, чтобы нанять этих самых спортсменов. Да. Препараты позволяли им отличиться. И вы получали хорошие рекламные контракты. Идеальная бизнес-модель. Ваш первый клиент. Крейг Спэнел. В его карьере был сложный период, поэтому... Он стал вашим под подопытным Кроликом. Вы решили ему помочь. А вы решили ему помочь? Вы решили помочь ему начать карьеру заново. Но когда препараты стали давать серьезные побочные эффекты, вы от него избавились. Вы боялись, что он заговорит, и попытались убить его. Поэтому он и заговорил. С тех пор ваш бизнес процветал. Вы даже начали ставить себя выше закона. Считали себя неприкасаемым, пока обо всем не узнал Джо Дан и не пришел к вам за два дня до своей смерти. Хватит, прекратите! Я, я не знаю, стою ли я выше закона, но уж точно не ниже. Знаете, какой властью я обладаю? С кем я обедаю каждый день? Я мог бы пристрелить вас прямо сейчас, и ничего бы мне не было. Из пистолета, который лежит у вас в столе, боюсь, не выйдет. Я положил его подальше на случай, если вы подтвердите... Получено достижение, подальше, дело подальше раскрыто! Руки. А теперь, если позволите... У меня встреча с полицией. Встал! Встал! Смотри-ка, встал! Я никому не позволю снова разрушить мою жизнь. Соня и я заслуживаем будущее. Комиссар Смирнов, можете войти. Тимати Уилсон Торт. Бросьте оружие. Вы арестованы. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использоваться против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете его себе подобрать, государство предоставит его. Мистер. О! Она все-таки выстрелила! Вот, блин, вот дайте ей только пушку достать, она сразу пытается в кому выстрелить. В прошлый раз чуть еле не пристрелила, а тут вот, Торпа. Соня, да, убила Торпа. Ну, чё ты, ёпта. Надо было у неё пушку забрать, да? Успела! Да, Сдержаться, всё, не надо ее обнимать. А, сука, та еще. Не хочу я никаких обнимашек, ничего. Соня, да. Терму! Вы арестованы за убийство Тимоти Уилсона Торпа. А, Останней Смирнова. У а... вас есть право помолчите. Всё, тихо что-то такое я могу да для нее сделать дать ей немножечко прийти в себя отдышаться а, дайте минуту дайте ей минуту бога ради вы не видите что она в шоке ей нужно время чтобы осознать то что только что произошло а потом я помогу вам выполнить ваш долг комиссар в кои-то веки поступим правильно вы считаете что Соня должна сесть У в минуту, да право на адвоката если вы не можете его себе позволить, его предоставит государство. Вы поняли те ваши права, которые я зачитаю? Да она постоянно пытается кого-то убить. Итак, желаете ли вы говорить со мной? Осторожнее. Соня да, арестован. Все, а, пускай идет. И бы нефиг. Он еще живой. Кто заплатит? Кто, кто заплатит? Кто денег даст за это все говно? У него карчик на столе лежит. За все пережитое. Ну кто заплатит сейчас? О божечки. Ё-моё. Ну, то есть, в принципе, я могла отговорить Смирнова ее арестовывать. но ёб вашу мать! Она постоянно пытая, пытается кого-то пристрелить. Я думаю, что даже если отобрать у нее пушку, это ей не помешает, она где-нибудь раздобудет еще одну. И в конечном итоге кого-то допристрелит. Да даже ёбнутая, пускай сидит. Она пыталась этого добиться, она этого добилась. Как бы все. Ну ч ⁇ Ель выиграл, нет? Ель, заплати мне, а? Такое дело раскрыл. Кто-нибудь заплатите. Соки, дайте денег. После всего случившегося, бой интересовал меня в последнюю очередь. Ель принял препараты перед боем, что он позволил ему победить. Я использовал он лес, чтобы все случилось согласно указаниям моего этического компаса. А вот послышал меня кто-нибудь или нет, это уже другая история. Этический компас, привет. Ведь чтобы нам не говорили, наше будущее не всегда зависит от наших действий. Хм. Мой этический компас. Что? Будто бы я знаю, что это такое Я не знал, что и думать даже о своих действиях во время этого расследования Моя совесть чиста? Ха. Будь у меня второй шанс, я бы принял те же решения Да-да! <звы> Сори, -да! <звы> За заулыбался и пошел да, и все хорошо. Не переживай, не ссыкуй, все нормально. Все, что ли, да? Мы раскрыли это дело, денег нам никто и не заплатил. Соня в тюрьме торп убит. Ну, мне кажется, можно было, да, там вот как-нибудь позитивно это все дело пройти. Я думаю, что тут какие-то еще есть концовки. Я подозреваю. Я думаю, да, можно, в принципе, это все пройти так, чтобы и Соня не убила торпа. И все было нормально. И коту бы нашему в конце концов бы наконец-таки заплатили, и все было бы хорошо. Но. Нет. Хорошо, Соня хотела его пристрелить, она его пристрелила, Соня чуть еле, блин, не пристрелила, хотя в моем прохождении она его пристрелила, вот, в общем, как-то так, игра на самом деле мне понравилась, прям хороша, хороша, хороша, сейчас, блин, а тут она никак не приматывается, ничего, ладно, тогда слушаем музыку, хорошая игра, мне прям она вот зашла я бы еще бы, наверное, в нее сыграла, но как-нибудь по потом Для себя чисто, посмотреть там, что, как. Что тут еще? Надеюсь, вам тоже понравилось. Вот, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и до встречи со всеми в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока!